приятного прослушивания. Эх, хорошо быть рок-звездой, всегда я окружен девичьей губой. Подписывайся на мой канал. У меня есть канал, где я публикую по субботам либо новую книгу «Новый рассказ» на канале «Кварксул Books, Или на этом канале «Новый афоризм» или цитату «Анекдоты реже». Также есть канал про уточек, канал про кошечек, канал про собачек,